Добрый день, дорогие друзья! Приглашаем вас на онлайн конференцию «Взрывные методы интернет-продаж», которая пройдет с 19 по 23 мая с 19.22.00 по московскому времени. Для участия вам нужно внести свои данные справа от этого видео и дальнейшие инструкции вы получите на свой почтовый ящик. Для кого эта конференция? Для предпринимателей, которые ведут или переносят свой бизнес в интернет. Для сетевиков, которые ищут своих партнеров и клиентов через интернет. Для инфобизнесменов, которые ищут новые способы увеличения своих продаж. А вы зачем пришли в интернет? Заработать деньги? Но ваши попытки остаются безрезультатными? Ваш доход все еще вас не устраивает? Вы не знаете, как сделать продажи постоянными? Где найти своих клиентов? И при этом вы хотите путешествовать, иметь больше времени для себя и своей семьи, отдыхать с друзьями? Сделать бизнес более системным? Настроить продажи на полном автомате? Сразу разочаруем. 100% автомата не бывает. Любой бизнес требует контроля. Мы вам покажем, как значительно увеличить ваши продажи поставить их на поток. Сделать их стабильными с вашим участием. Мы покажем, как уменьшить вашу увлеченность в процесс и стать именно хозяином своего бизнеса, а не наемным работником собственного проекта. Мы дадим вам проверенные технологии увеличения продаж и постановки большинства процессов на поток. Определим, какие процессы должны остаться в вашей власти. Для участия вам нужно внести свои данные справа от этого видео и дальнейшие инструкции вы получите на свой почтовый ящик. Ждем вас с 19 по 23 мая на нашей онлайн конференции. Мы приготовили много полезного, а также вас ждут подарки от спикеров. Введите свои данные в форму справа и до встречи на конференции.